Дома доброе время суток, друзья мои. С вами Кстати, я, Тимур Лайф, и сегодня у нас будет Danger Nightmares 2. Это игра в хоррор. Я, я, я когда-то помню, выпускал не испугайся челлендж, а мы сейчас играем полноценную игру хоррор. Если что, игра сделана на движке Unity, так что не придирайтесь все графики. Если что, эта игра сразу 18, если кому лет 18, тогда идите. Если вы не сукуны, так что смотрите до конца видеоролика. <как> так что погнали! О, oh, начинается. <coughs> <coughs> Прошу прощения. Город немножко болит. О, oh, oh. что -то там орут все. сюда. Инфера. So так, начинается в таком шумном режиме. Так, что мы находим? Здесь мы нашли... Spark. Мы наш... должны найти что освещение. Опа. Ремешка испугался. 18 сентября 2004 года. Это... Угу. Мой... Кон... Мой кандалы. Я... Если что, ребят, я не силен в английском. Так, мы узнали, что мы... наш персонаж умеет прыгать. Это уже то же самое главное. У нас есть... Как я понял из описания игры, наш персонаж не умеет долго бегать. То есть он должен пробежаться здесь, например, раз, два, три, четыре, пять, отдыхаем. Так что у наш персонаж не какой-то там спортсмен, который бегает вовсю. Так что главная задача этой игры найти выход. То есть подняться типа на таком же лифте, на котором мы спустились, и подняться на таком же. Так, здесь есть свет. Свет не такой, вот типа какого-то такого убогого фонарика, есть свечки. Ну, свечки я никакой пока не нашел, как видите. Но у нас есть э, зажигалка. Э, самое главное, не использовать эту зажигалку, когда идет какой-то монстр. Ты не должен использовать, потому что он побежит. А монстрах мы увидим. Я даже лучше давайте не буду делать, кто такие, какие здесь монстры есть. Оставлю маленьком секрете. Секрете. У нас есть два пути. А, подождите, я еще забыл скорость сказать. У нас есть карта, на букву М нажимается. И вот такая карта. Мы проделали такой путь, мы можем идти туда, либо туда. Давайте я пройдусь, посмотрю, Здесь у нас... Э, сейчас, подождите. Так. Подождите, что-то карта не нажимается. Так, э, есть прямой путь, и есть туда. Ну, я думаю, что там тупик. Ну, давайте, ладно, сбегаем обратно, посмотрим, что здесь. Да, здесь тупик, ничего здесь нет. Побежали, давайте вперед и посмотрим, что у нас здесь есть. Ой, как-то я ошибся на позитиве, пока играю. О, господи. Черепа! Но это не страшно, это. Так. I think I see box inside. И там я не понял, что он пытался сказать. Есть двери. Открываем. О, какие звуки! Есть у нас э генератором. И есть лифт, на котором мы на этом лифте и поднимаемся. Есть, есть, вниз, который спускается, есть, который поднимается вверх. Давайте, и мы, по по сказать, поехали наверх. А Знаете, что-то напоминает? Саленхилл. Почему я так думаю? Потому что подъем почти что идет так же, как в Саленхилле. Так, что будет у нас дальше? Пока тихо. Но, по ощущениям, игра очень хорошая, даже если сделана на таком движке Unity, но она сделана реально годно. Так. О, oh, what a strange dream! Это был всего лишь сон. Ничего у нас нету. У нас есть светильник, у нас есть шкафчики. Давайте облутаемся сначала. Первым блинком, второй тоже, третий тоже, так что все. Чуть по телевизору. о боже как мне интересно про Америку прям слушать прям от охотно при охотном так здесь у нас тоже ничего какая-то книжка но взять мы не можем а, ладно ладно ладно двигаемся дальше а, у нас есть какая-то комната ванная комната уютненько а, что у нас здесь есть вода давайте мы ее не будем включать смысла никакого а, нереально see myself Ам... Да, прям интересно. Так, э, дверь не приби мне, пожалуйста. Э, 308, не моя комната. Э, этот плюшевый мишка смотрит на меня, типа там что-то там. Какой-то он стремный. Я даже не хочу в этот угол возвращаться. 305, он закрыт. Да, блять, естественно, у нас ключей нету, у нас ничего нету, у нас нет ничего. Е, ты не. Ты должен найти ключ от комнаты 303. И какие предложения, мистер. Или миссис, как я понял, по голосу закрыто. Мне нужен ключ. Ну ладно, делать нам нечего. Мы должны спускаться опять в санит Хелл, как понимаю. Да? Да, да. Как по кадрово все идет? Игрушка не оптимизирована, ребят, так что на меня сейчас сразу не кричите, пожалуйста. Игра дико не оптимизирована, так что сами понимаете, игра такая себе. Она давняя, но почему-то разработчики не подумали ее оптимизировать. Так, открываем карту. Открываем карту, карту, карту. Сейчас, друзья, нащипу. Так, мы пропустили там... А почему я нажимаю на Мэ, У нас никак, у меня никакой карты нету. Эм, ну ладно, давайте без карт так. Я опять слышу вот этот, этот звук. Вау, здесь появилось время, то есть разработчики заходили и почитывали. Потому что я помню, когда я запускал бы эту версию, у меня не было никакого времени. Просто начиналась игра, ступой я должен был найти и все. Открываем сверху и заходим. Так, э, я здесь ничего не вижу интересного, кроме какого-то интересного сундука. Что же здесь? Come to room 313. Иди в ком 313. Ладно. Вау. А если бы я не заметил бы такого, мне бы там, знаете, как это... Сикер-башка. И все. Минус моя голова. Так, там кто-то ходит. Ой, наде... надеюсь, что это был бы добрый человек. А, Блять. Вы видите? Вы это видите? Эскилет. Поней. Он живой, он реально живой. Смотри, он живеется. А ну-ка, мистер Скелетон, не хочу болтать с тобой. А кто зарал-то? Ну, надеюсь, это не мы. И не Скелетора. Ты стоишь поздно. Я смотрю за тобой. Так, ладно, ладно, ладно. Пойдемте мы же дальше. Монстров не боимся мы и больше никого. Ладно, шутки шутками, но игра реально страшная. Так. Здесь ничего, здесь какая-то... Опять кого-то тут вешали. Смотри, как делаем. Ломаем 17 за 5 секунд. Раз, два, три. Блин. челлендж. ладно, все. 24 апреля 1999 года Я в один из честов фанвил. Ребят, я не сильно в английском, если что, так что не надо мне сейчас сразу крича... кричать Кричать? Кричать! Эээ, тихо, братан, братан, братишка! Э, в школе пропала девушка Девочка, ну девушка фигная. Это. это выглядит реально... Так, я открыл дверь, но я хочу облутать сундук. Это мое призвание. А? <trendy>. <Hiç> Ой, хоррор, прям по вечерам, прям меня сбодораживают. Че у нас здесь? Ключ! Переключ! 313 комнаты так девочки я вас покидаю и навсегда закрываю перед вами дверку и удачи ну, во первых может не надо было закрывать дверь может не на меня обидится. о господи меня девочек еще пугают девочки еще пугают по ночам мелкие Ой, прошу прощения, что напугал, но меня это реально отсылка испугала. Блять, блять, там что за слон ходит? Ладно, давайте откроем. Ой, господи, девочки мне... Мне нападают. Ты кто? Какой Саски! Иди нахуй! Привет, мертвый скелет. Господи. Я думаю, что сзади кто-то есть. Я уже там Слышь, такой. Я думаю, кто-то там сзади так это ржет. Ну, не ржет. А, да, ну, все, ебись конем, я поехал наверх. Тудун, тудун должна выбраться отсюда круче сука быстрее а а а, -а. Сосите вы да, да да о господи это игра меня с ума а девочку вот там я не понял вот скелеты мы видели первых монстров второй это скример типа какой-то девочки не понимаю смысл пока что не улавливаю пока что ну мы можем разберемся по пути Опять слышим звонок. Типа, знаете, это лист день сурка. То есть, мы, мы прошли эту комнату. Это все сон. <как> <как> ну, лампа, помню, была рабочей. 1 февраля, а, 10 февраля, 10.05. Так что все совпало, да? А, а дайте-ка я угадаю, там стекло разбито. Да? Я просто ванга. Так, дверь. Не надо, не переживай меня. А я помню один. Не показалось показался ли там кто-то прошелся? Ой, я лучше не буду думать, просто пойду прямо. Прямо. Просто иду прямо и не думаю ни о чем. 303. Не нужна комната какая? 313 тринадцатая, да? Так, идем налево. У нас здесь какая комната? 313. А вам нормально живется, как-то мяч сквозь текстуру проходит? Это нормально, да? Я не раз Дайте-ка я сейчас включу. Покровавленный мишка... Да ну нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, а ты? Погнали! О господи, девочка, пипевочка, блин! Давайте поедем еще третий раз к посмотрим, что у нас будет дальше. Ой, господи, мелкие девочки больше вы меня пугаете знаете, когда от тебя бегут поклонницы такие, да, знаешь такой, ты да, к ним, они от тебя прям бегут. Ну, это не про моих поклонниц. Так, едем дальше и изучаем все происходящее. Сразу говорю, игрушка начала, как а сказать, показывать весь страх. Типа какая-то девочка, может это де и пропавшая девочка, помню, которая говорит... Там ничего нету. Мы спускаемся вниз, вниз, и как-то я пока два раза испугался. Key and exit. Найдите, пожалуйста, ключ и выход, и избегите нахуй отсюда. А это другое помещение. Помнишь, там было все темно? А здесь как-то каким-то... Видите, фильтром каким-то поставили? Или мне кажется, здесь какой-то фильтр стоит. Мы стенку. Но мне интересно пойти сюда. А кровавленная стенка. Она же лучше всех на свете. Так, немножко осветили себе путь и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть банка. Есть опять стена. Да ладно. Не сломал как будто, ты шутишь? Открываем, что у нас здесь? Ничего, что мне понадобилось. 16 марта... матч. А, май 2001 года. Uh, if you read this, я miss uh, Ты читаешь его, я... Скучаю по тебе, ну, как я понимаю, по природу. По Когда, знаешь, ты такой, в чем-то понимаешь по-английски, такой, ты из Англии такой. Ладно, там опять какой то мои добрые соседи. Ничего удивительного. Я слышу звуки над трупом парам парам пам. как красиво, как красиво, мне не страшно, нифига. Это было офигенно, но неправда, нифига. Ох, как красиво, тут скелеты лежат, прям вот кайф. это мне кайф, мне прям нравится. Так, эм... по карте сейчас, подождите, нажму на карту. Карта, у нас есть, а, а мы можем вернуться обратно, по типу другому боти, но я не буду самим собой, если я не пойду по налево, или по прямой. Налево прямо, лево, напрямо, лево, напрямо, напрямо, прям, напрямо, короче, иду напрямо. Welcome. Ничего интересного мы здесь пока не нашли, но сейчас может что-нибудь дойдем, может быть, дойдем опять эту голубую девочку, которую пытался напугать, но у нее хера не получилось. Так что вот опять у нас расходятся пути, налево или направо, я пойду направо, посмотрю, что у нас здесь. Знаете, вот что я ненавижу в картах хоррор-играх, а, тишину. О, первая наша свечка. А что здесь... Здесь... Поч почему здесь делает золото? О, у меня здесь теперь свечка. Такое, знаете, а абажурное освещение. У нас есть вазочка здесь и больше ничего. Давайте пойдем дальше. А здесь самое главное реализм. Знаете, какой? Типа, когда ты бегаешь, может погаснуть встреча, что не есть. Круто. То есть разработчик подумал, чтобы сделать реализацию Это идея. Знаете, я в каждом фильме хорроре или, например, в каком-то игрушке или что-то такого... Что я бешусь, это тишина. Тишина заставляет меня не то что бояться, это заставляет чего-то дождаться, потому что при такой тишине что-то должно произойти. Я прям чувствую. Мы нашли выход, элеватор, но мы не нашли питание. Да-да-да, да, поломай мне стенку, Саша, ты прям страшно ломаешь. Так, здесь я пока ничего не нашел. Uh, так что пока ничего страшного не вижу. Все нормально, все тип-топ. Или я накаркаю сейчас. И получу сейчас. Издрей. <плёврит> <Is the day? плёврит> Накаркал, да? Я красавчик. I will find you. Я нашла тебя. Не надо! Не надо мне искать. Элеватор.. Для элеватора нужна энергия. М да Ты Ой, ты это намер? I'm sorry, просто прошу прощения, что вас напугал Я извиняюсь, дико, я не хотел, серьезно Но эта паскуда меня напугало так, что я... Ой, почувствовал первый раз такой охуенный оху -ху страх Ой, она выскочила так, я такой думаю, да ну нафиг, пою я нафиг отсюда Ой, у меня прям в в сердце в пятки ушло, Сердце в пятку ушло Ох, ты мать моя женщина а это что такое? Это вот это новые, что ли, монстры, что ли? Так, мы возвращаемся. Так, смотрю на карту. Карта налево. Пойдемте, давайте налево. Господи, я ни к такому не был готов. Ага, и вы хотите мне сказать, что вот я должен идти обратно, встретиться с этой гребаной подскудой и поболтать с ней наедине, да? Ну классно, просто. Зашибись. Нет, я понимаю то, что тут хоррор игра, все такое, ну понимаете, я должен опять встречаться с ней и как-то ее еще <связь> обойти. Это было не страшно. Это и так, на эмоциях. Там какая-то девочка стояла около какого-то места, ну Но это новый скример, так что разработчик не забыл, что здесь еще игра какая-то. То есть, ну, он не забыл что добавить новенько Ну да. пчелка, которая вылезает, полностью окровавлен... Алло, гараж? Алло, лю! Мать, тут... Мать! Не, не ты, сосед, ты меня удивляешь я такой что сосед утром каждый утро ходит да она что скажи пальцы чтобы она не была она чтобы была она но не она тимур логика просто профессион о боже мой о боже мой конь перми меня ногой эта тёлка не должна убивать меня я такой молодой и красивый она страшная фигня блин, мне рифм прям появляется прям за 5 секунд что меня не наесть удивляет так, вазочка important from Spain это сделано из в Испании о господи, чтоб не это дало вот баба, вот знаете, что мне бесит вот ты вот реально не можешь взять эту свечку и пойти с ней вот серьезно вот ты не можешь не пойти прям, да Сейчас вот это по паскуда, я пугаюсь и, и ебу обратно, да? Классный летсплей, супер. Прям делать нам нечего. Так, ничего особенного. <свистит> <свистит> да что ж ты так это, выбег... Она бежит каким-то вот этим окрестностями, я не понимаю. Но как ты бежит вот это, бежала-бежала, что не добежало до меня. Арендундун <свистит> Ну ладно. ну да, ладно, мы вернулись обратно и чё дальше? Сейчас появляется эта пасхуда и мы бежим, нахуй, да. Давай появляйся. Не кажется, ли кто-то поёт? Мне вот может кажется, но э, либо у меня уже слух подводит уже, как я уже не удивлюсь. Да ты задрал сосед там гремеет то посудой. Так идем прямо, прямо, прямо и видим ничего. Знаете, я почему это дело а, Я вижу это питание, а, п -п -п питание. И тут я должен найти ключ, но у меня нет ключа. Ну, да, я вообще не собираюсь. Я не самоубийца какой-то там. Лазан. Это что такое. Лучше давай сним. Какая-то картина, которая сжигается. Больно. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> Я на превьюшку эту картинку поставлю. Только попробуй. Опять эти коридоры долбанные. Я боюсь открывать двери. Может, опять по паскуда выбежит, а сейчас такой... И скажет, давай, Тимур, поиграем в жмурки. а чего I to, tonight? The... <связь> Там кто-то сзади говорит... <связь> <связь> <связь> да что ж ты такая дура тупая? Прибыли обратно, но ну нафиг это нам нужно? Сейчас, подождите, карту смотрю. Мы должны... А вот что у нас... Я... Ха-ха! Я... Я отбежал от этого скримера. Ключи вам не собираюсь искать. Так что идите все спокойно на три буквы. О, господи, меня напугали прям сегодня до усрачки. Все, а теперь драпаем? Да ты серьезно? Я хочу спокойно уйти! Я не могу уйти без ключа! Да жопа, вот этот ключ себе засунь, мать. Ну, понимаешь, что ну, вот не нужен тебе, вот серьезно. Я понимаю, что ты должна найти этот гребаный ключ. Вот скажите, да, еще мне надо возвращаться, идти в это место, и потом вот эти, вот по карте сейчас подождите. Эм, мне надо идти обратно, и видите, там вот этот коридор такой, и он там еще. Надо мне возвращаться туда, потом туда еще, да? Если, например, там не будет ключа, мне надо возвращаться обратно, да? Зашибись. Так. Все, успокоились, и пошлите... Ну и ч? Откуда девушка наша знает, что здесь есть страховка? Мне это стало очень удивительно. Живой скелет. Внимание, живой скелет. Повторяю, повторяю. Ты живой? Живой. Ну, пришел я да, сюда. Я ради смерти сюда пришел, да? Вот, серьезно. Мария. Ты что? Папа а, парниша, мы это как-то не то договариваемся. Ты понимаешь, это вот это вот любовь, это интимка, да. Но ты не привлекаешь, ты уже старенький такой, да. А, ну ладно, я тебе желаю удачи, желаю позитива. А! Хорошего настроения и хорошего веселья. Пока, мой верный, друг. Вернемся никогда. О, хуйди от меня. Побежал нахуй. Бля! О, прясет, еще раз. Ой. И что, мне опять обратно возвращаться вот в то вот. В то вот. Стоять. Я не понял были там, но я могу как-нибудь, об... а нет, я никак не пойду, надо возвращаться обратно. Что с что ж, мистер Скелет? Я... Ой, прошу прощения, я не туда нажал. А что, мистер Скелет? Возвращаемся к вам обратно, давайте с вами поболтаем. Поговорим о жизни, поболтаем о всем, что угодно, даже о любви или о моральном сексе. Эм, ладно, не буду рассказывать. Че, фигню не говорить? Эм, ладно. Подождите, дайте еще раз гляну. Так, так, так. То есть коридор так, потом налево, потом прямо, потом... Вот этот поворот, когда мы вот идем да, на правую, как я понимаю. И мы потом поворачиваем в этот угол. Блин, добротный хоррор, я скажу. Так, еще раз, я... Я уже путаюсь в этих коридорах, мы просто... Это лабиринт. Я вот, знаете, честным словом, вот за всю свою жизнь я ненавижу коридоров. Ой, богу, вот прям... Я, честное слово, я заебался с этими коридорами, э, так что, понимаете сами, это вообще ужас. Да, ты устала, поздравляю. Теперь идем по прямой. Да ты можешь нормально дойти сюда, а? Да, скелета. Господи, какой странный гебаный лабиринт, это скажу сразу. Так, сюда мы не прыгаем. Ну где этот грёбаный ключ-то, Я уже полчаса бегаю, ищу грёбаный ключ, его нету. Опять эти лабиринты, я уже сейчас устану. Я проще закончу запись. Скримера, хоть вы меня удивите. Давай попрыгаем. Нет, тебе еще прыжок с, у, у, очень, так сказать, устало делать. Вообще классно. Скример, появись! Скример, ты там что-то бухал, что ли? Нет, сосед, кажется, не стримал, он там это. Понял, что. Стоять. И простите, в какой залупе это вот этот ключ находится? Ребята, мы тут до вечера, кажется, просидим. Я вам уверяю, просто. Зуб даю. Вот в этом коридоре даже ничего нету. Классно, да? Я вот прям удивляюсь, как разработчики правильно делают. Я уже все обошел, уже, все места, все залупы обошел уже так. Давай мы сейчас всех монстров пригоним прям сюда, чтобы нас сейчас отпиздили, сейчас, да. Да, классно Прошу прощения, что я на нервах Но по правде, это И, почти что искать иголку с тогищеном Мы не нашли, мы нашли все записки Мы нашли все, что нужно Даже вот этот ящик осмотрели Мы не нашли ключа, нет ключа Может какой-то баг произошел Может, не знаю, что произошло Даже скример почему-то не вылезает Я уже, так уже обрадовался уже Думаю, все О, Да, страшно меня это не пугает. Давайте призываем... Скример, появись! Скример, появись! Скример, появись! Скример, появись! Скример, появись! Напугай меня же, скример. Напугай меня с собой. Сосед, уйди же нахуй. Ты не пойми меня, мой дорогой. Короче, меня заебало. Вот серьезно, эта игра почти что без всего. И что такое происходит? Это было больно. Ладно, мы, прож... мы побыли здесь 31 минуту. Ну что ж, давайте здесь закончим. Как всегда, был Тимурлай. Всем удачи, пока-пока. Если вы хотите хоров, просто напишите мне в комментариях или напишите мне на e-mail или вконтакте. С вами, как С вами был Тимурлай. Всем удачи, пока-пока.